Всем привет, с вами Нуки Вэй и канал Задоги 1002. И сегодня я хочу поздравить всех с первым сентября. Конечно, сегодня уже 2 сентября, но так как 1 сентября и воскресенье, принес День Знаний на 2 сентября. И поздравляю вас всех с тем, что вы пошли в какой там, класс пошли, короче, пошли вы вообще в какой-то класс, некоторые пошли в первых классах. Я особенно поздравляю, то что они пошли вообще в школу. И сегодня я хочу вам рассказать, что было у меня на первом сентября, на этом празднике. У нас не было линейки, потому что мы все время в Г. Ладно. Потому что у нас полная какашка класс, так скажем, у нас три новеньких Кристина, Настя и какой-то Андрей, дебил вообще. Короче, и мы пришли в 42-й кабинет на 4 этаже. Это кабинет для, это, о, этаж для старших и средних классов. То есть для 5 по 11-й класс. Я пришла в 5-й класс, мы в 5-м ГМ. И у нас 30 человек в классе, 15 мальчиков, 15 девочек. У нас классный руководитель Брудская Оксана Анатольевна. И я... Мы то есть пришли там-то, и мы что там позанимались, там что-то поиграли, так как она говорит. Потом записали, какие у нас будут уроки. Я вообще безумно рада, что у нас уроки теперь будет в разных кабинетах. С попутешествовать в кабинетах, конечно, я. Она сказала, что нам крупно повезло, что нас ведет русский литературу директор. Я считаю, что лучше бы у нас все вела моя бабушка. Потом, так как моя бабушка работает в нашей школе, в которой я учусь. Ее кабинет 43, то есть э, он совсем рядом, то есть соседний кабинет. И она ведет русский и литературу. У нас будет ее вести директор. И у нас физкультура будет теперь самый злой директор, ой, злой учитель физкультуры в школе. Всего у нас их три. А самая добрая это Евгения Андреевна, которая у нас была в четвертом классе ну в общем еще раз поздравляю всех, надеюсь вам было интересно меня слушать и всем пока, с вами был Milky Way и канал выдпишет вам, пока